Всем привет, друзья. Всем привет. Мы снова приехали на дачу. Сегодня суббота, обед. Ой, кто это там? Давайте это вам классно. сейчас сразу поснимаем. Там маленькие хорьки были. Не успели мы вам их снять. В общем, друзья, сегодня суббота, обед. Я отработал до обеда. Поэтому мы покушали мы и приехали да. на дачу. Сейчас будем все поливать. Сейчас будем что-то там да. сажать и еще чем-нибудь там заниматься. Да, ребят, я всю рассаду привезла. Я сейчас вам покажу, что там. Ребят, вот так вот у нас проходят, проходят майские праздники, майские праздники уже заканчиваются, а у нас не было возможности сюда приехать, потому что Саша работает, он у нас кровельщик малоэтажных коттеджей, и это не ждет этой работы. Видишь, сейчас побежит, смотри. Угу. <с>... Я опять же бежала, она, наверное, детенышам говорит. цыц, Нет, не убегайте. Это маленькая детеныш. Она 네. ждет, когда. <свеч> она боится камеры. И... Угу. Вот мы визу, она. она тут пришла проверить, кто здесь. Смотрите, друзья. Оп. Успел? <свеч> да. Она. Ну все, не будем на нее отвлекаться. В общем, она давайте в сейчас... Она и вылазит. Смотри, посмотри, там нас опять уходит. Только забавно, я не могу, да? Все, давайте, друзья, сейчас приступать к делам. Так, ребята, ну давайте первым делом, наверное, обойдем владение. Тут у нас в горшке мята посажена. Вся она поднимается потихоньку. Вот по этой первой грядке у меня здесь вначале посажена морковь. Ну... Я так понимаю, она же не скоро вылезет, поэтому пока ждем. Здесь а, укроп немножечко у меня и все остальное редис. Но, к сожалению, тоже. Пока ничего нет. И земля очень сухая. К сожалению, не было возможности приехать. Все полить. Как бы это не сказалось. Тут, ребят, у нас около калитки. Я ходила, поливала вот этот вот цветок. Вот он вырос. А это не поливала, поэтому они маленькие. Поэтому опять я не поднимаю ее, Сань. Надо чуть-чуть полить. Далее тут вот рассадник лилейников и один, вот он, ирис. Тоже надо все полить, пусть растет. Сегодня, кстати, у нас, ребят. 7 мая уже, поэтому видео, конечно, это выйдет, скорее всего, только уже в июне, поэтому не думайте, что мы медленно работаем. Видео выходят каждую неделю в пятницу. Тем временем я пришла к гороху, здесь я его сажала, тоже пока ничего нету, но ждем. Вот, и здесь, кстати, я вот еще ромашки посадила. Посадила мне сортовые дали. Вот такие вот. Вот, и тут у нас вот так вот цветут все деревья. Ой, красиво. А пахнет как. Ой, вообще. Если не ошибаюсь, это все слива была. Вот. Такой аромат стоит здесь. Я вам даже вот словами передать не могу. И вот еще у нас смородинка. Это значит, наверное, что она начинает цвести. <laughs> Если я не ошибаюсь, да. Вот. Поэтому она у нас тут стоит. Хорошо, ей тут живется. Здесь тоже почти на каждом есть вот такие вот соцветия. Вот, ну и вот их всего четыре кустика на каждом есть даже вот можно сказать почти лысый, да а все равно такие вот горошинки есть что, это Саша это говорит вишня то что медом пахнет медом пахнет да говорит да это похоже на вишню старую да? а что я думаю смородина тут вот ой не... господи а смородина не слива вот тут вот слива была которую мы вырезали да, сливы Смотри, да, у нее, думаю, да. Смотрю, у нее и листики другие, она совсем по другому расцвету. Где? Вот слив стоит, вон слив стоит. О, это груши. Это груши, да. да. Хозяин называется, приехал. Вообще просто такой аромат. Я как аллергик могу сказать, дайте мне срочно таблетка успростила от такого аромата. Ребят, чувствуете? Вот попробуйте. Понюхайте. Понюхайте, идите, откройте банку и понюхайте мед. Вот так вот, давайте. Насколько это пахнет? Вообще такой яркий аромат. Блин, вот мы дачу же купили, вот эту вот. А, ребят, давайте именно, наверное, вот в этом видео я покажу фотографии а, этого же дня прошлого года, какие мы ходили, смотрели дачи. У меня остались фотографии тоже. Мы, ну, мы смотрели все заброшки. Вот. И у меня вот несколько фотографий сохранилось. В этот же день, ровно год назад, мы ходили, смотрели дачи. Uh -huh. И, не, ну, не было такой красоты. Мы не успели вот это вот все ощутить. Да, а когда... Уже отцовело, да? да, когда мы уже купили ее и при... первый раз сюда приехали, это было уже начало июня, уже не было вот этих всех цветочков. Uh -huh. Ну, и тут прохода тоже еще, кстати, не было. Сюда невозможно было пройти. Да? Горох сначала плевать, да. И тут тоже цветет все. С этой стороны вот куда-то туда вот в Чачу. Ребята, муравьев, кстати, после этого средства больше не было, поэтому ничем в принципе нам засыпать их больше не нужно. Ребят, короче, мы полили наш маленький пока что еще огородик, пустили скважину здесь, сделали вот такой вот ручеек, чтобы Яма после погреба проседала. Вот Саша у нас а, от туалета, где завалено все металлом, складывает пока сюда. Я ему такую задачу дала, потому что к туалету подойти невозможно. Вот, а также я сейчас увидела рядом с альпийской горкой. Вот тут вот у нас тоже все цветет. Видите, не видите, не знаю сейчас у нас тут такая вот красота вся и вот такие вот цветочки на деревьях они кстати вот ничем не пахнут ни медом ни цветами вообще ничем по моему вот это этот яблони похоже так ну что ребят Часть своей рассады сейчас покажу сразу. У меня вот есть 6 штучек бархатцев. Две э, мисочки контейнера осталось с ромашками. Агератум. Очень красивое тоже растение. Васильки 4 штучки. Кстати, вот ашановские семена были. И один э, вырос чересчур, чересчур сильно. Вот, а эти все еще стоят. И э, две плашечки не забудок. Сейчас все это будут сажать. Ну что, ребята, из-за того, что не было возможности сюда приехать под пленкой, у меня ромашки сгорели. Но хорошо, что у меня они запасны, и сейчас посажу просто их, а эти уберу и не буду мучить. Да, есть новые листочки, но какие-то они совсем это. под пленкой все жарилось. Да, оно как парник получилось. Поэтому mm -hmm. не жалеем. Этот год у нас экспериментальный, мы только учимся. Не надо было под парник убирать все, Надо было тогда убрать, но холода обещали. Угу. Вот такие здесь уже корни. Тут вот как раз у меня три штучки есть. Уделяется все хорошо. Ну, какой большой! Mm -hmm. В корнях. Можно было посадить сразу в землю, сейчас, допустим, семена. Но тогда бы ромашки не цвели бы. А я сеяла специально для этого их в январе, чтобы в этом году они зацветали. Зацвел... Ребят, простите, я вас дезинформировала. Тут не огород, тут цветник. Просто я так называла огород, потому что это на огород похоже. У меня э, дома все цветы, которые есть, я записывала себе в блокнот по их высоте, по возрастанию. Соответственно, от этой поросли э, самые высокие и вот так вот на низ будут идти. Кто там, какие выше будут, какие ниже, конечно же, они все вровень не будут. Итак, ребята мы немножко отвлеклись от посадки цветов и я решила сделать альпийскую горку чтобы чтобы у меня горка была подготовлена для того чтобы потом высаживать цветы цветы все высаживаются в разное время поэтому постепенно буду высаживать там до июня надо будет высаживать я знаю что скорее всего никому не понравится то что мы как бы сделали что было у меня в планах, но, к сожалению, либо к счастью, у нас нет возможности купить все для того, чтобы у нас была супер альпийская горка, как на картинках. Поэтому представляю вашему вниманию мой вариант эконом вариант. Берем все, что было под рукой, ну, собственно, это кирпичи и земля. Все, ну и булыжник, на котором это все будет располагаться. В общем, смотрите, я сделала под наклоном в нашу сторону здесь немножечко покидали земли здесь будут маленькие растения то есть флоксы, а... и здесь эффект заброшенного колодца как я назвала а, в общем в щели я тоже немножко покидала земли чтобы такой а, как бы небрежности что ли больше придать вот Здесь будет красиво В общем, здесь у меня будут флоксы Плюс душистый табак Незабудки и еще что-то К сожалению, за забыла я Вот Ну, должно, в принципе, поместиться Все на вот эту площадь Вот, плюс одно дело Я пошла продолжать высаживать растения Цветы Так, ну что, ребята У меня тут полив полным ходом идет Сегодня в итоге я присадила Ромашки Пархаться васильки, агератум и незаботки. Все, теперь у меня поливается. Сейчас здесь польется, я переставлю в эту сторону, чтобы полилась тыква и малинка. Кстати, пока у меня тут все поливается, я отдельно слейки пришла, полила здесь васильки. И я думаю, пора их уже немножко прорядить, потому что они у меня что-то здесь кучкуются сильно. Вот. И пионы себя тоже хорошо чувствуют. Ну, я, по крайней мере, так думаю, не знаю. Ничего, нормально, прижились. Начинаю. Всем привет! Всем привет! День номер два, продолжаем работать. Сегодня к нам приехали ребята, так что мы в четвером. Так, ребят, мы э, с Юлей все полили. Даже сходили, смородину полили. Ой. И... Ой. Короче, все, ребят, нам все надоело. Мы домой Ой, на автобус. Давай. Пока. Короче, ребята, тут уже очищают. Даже мы зачем такую дырку тут сделали, проходовую? А, завалите? А, вы очищаете, чтобы тут завалить? Ну, мы же русские, вайтишки, ну да, это понятное дело. Все понятно. Да. Вот, мы пошли, да, до магазина прогуляемся, мороженку купим. Можно если есть кидать, фруктовый кидать. лед, Понятно. Вот сюда? сюда? Да. Тут, что ли, прям? Да. Ну, я вот тут слева, если что, я расчищать буду, давай справа. Ну, вот. Сейчас, да, Здрасте. А мороженое? Или? О, Рожки, а город. есть фруктовый лед? Есть 40 рублей, дыня Пойдет? так. Ну да, его пойдет, она а в чем Потом есть миндаль-писташка Рожок по 60 По 85 есть рожок вот Большой По 65? По 60 миндаль вахну Ой, миндаль-писташка Рожок такой большой, да? Я никак не могу это поймать Будешь такой вот? Ну, пусть. Ну, взять. да, давайте. Три? Да. Еще есть по 85 рожок это в этот год. Нет, mm -hmm. нет. Вот давайте вот этих три. Mm -hmm. Я делаю фруктовалют. И Женька просил лимонад какую-нибудь. Лимонад их по 50 волжанку. Вот давайте вот волжанку. дюшес -дю Один, да? Да. Либо ананас, да? Нет, дюшес, да, наверное? Дюшес. Ага. Виски дю А по карте можно? Отлично. как у нас тут мальчики уже все очистили обалдеть куда делись-то здрасте товарищем отдыхающим да в этот холодный лимонадик по вашу просьбу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 You said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I love you. Ну вот и все, друзья, сегодняшний наш продуктивный день подошел к концу. Мы сегодня сделали достаточно много, по крайней мере, мы так считаем, мы расчистили целую улицу, которую будем ставить забор. У нас уже все подготовлено, осталось только демонтировать старый, выкопать янки под новые столбы, установить их и плести нашу австрийскую плетенку. Сейчас к нам приехали. Когда-нибудь это будет. Да, сестренки, друзья, мы сейчас все здесь сидим, слушаем музыку, наслаждаемся, покушали мясо. Провожаем наш заказ, не забывайте лайки, подписки, комментарии, Яндекс.Дзен, везде все мы есть, в Телеграме особенно, там самые первые вы увидите все наши ролики. Всем спасибо за просмотр. Это на усадьбу. Дубль два, а дубль один кадр, один, кадр один. Это куда? На усадьбу. Начало. А почему я один усадьбу? Ну ладно, давай, это новое видео, да, уже будет? Так, друзья, всем привет! Мы сегодня снова на даче. У нас сегодня тут шестеро, это значит у нас целых 12 рук, и мы должны сделать как можно больше. Сейчас мы начнем убирать те ветки, которые Женька вчера накидали. Начнем убирать кучу веток, которые лежала здесь и он туда, хотел бы я сказать, но это сделал уже отец до нашего приезда. Поэтому мы сейчас направляемся в сторону выхода, будем перерабатывать ветки, будем расчищать еще один угол для нашего будущего забора. А девчонки будут сегодня сажать рассаду, и они вам это обязательно покажут. Короче, ребят, что сегодня сделали? Высадили здесь целый ряд помидоры, засыпали все хвоей. Редис уже у меня проклевывается, тоже все здесь полила. Огурчики высадили. Кстати, вот мама мне привезла еще ежемалину. Вот здесь вот кустик у нас. Вот. И огурцы тоже тут у нас два вида. Одни как бы длинные, а другие обычные. Также еще сегодня после моркови здесь вот у меня морковь высадила я свеклу и надеюсь еще и свекла будет. Тут вот у нас рядом с Альпийской горкой а, два кустика смородины осталось. Папа у нас тут убрал все доски и сразу все их распилил. Альпийская горка у меня уже вот такая вот. Надеюсь будет красиво. Сегодня мама вот такие вот нам еще цветочки привезла. Вот и вот так что надеюсь все поднимется и здесь на клубничке мы здесь сегодня все поливали Четыре кустика у нас под замену клубники будем заменять потом и высадила сегодня еще цветы добавила здесь агератуму и высадила флоксы сюда остатки и у меня здесь еще будут астры вот малину и тыкву все полили тем временем, господа и дамы, мы переработали кучу веток, которую здесь наложили вчера с Женей, на щепу и на дрова. Дрова увезли в дровник, а щепу расстелили здесь. Также мы здесь, смотрите, убрали всю поросль, срезали все пенечки. Теперь здесь ровная пышная земля. Ничего такого нет. Можно загонять машину и высыпать сюда щебень с песком. Уже узнали, что почем, где можно заказать. Так что в ближайшем будущем вот этот вот участок ворот снимем. Завезем сюда 10 тонн щебня, 10 тонн песка. И будем начинать строить забор. В общем, именно этим мы сегодня и занимались. А на сегодня... Здесь кошмар. Я так расчищала здесь Ну да. Здесь мы сделали кучу с листвой и мелкими веточками. Там крупные деревья. Короче, пока что все это выглядит вот так. К сожалению, да, не очень презентабельно. А на сегодня это, наверное, все наши дела. Сейчас мы собираемся домой отдыхать, купаться и вечером поедем на парад. Будем смотреть салюты, фейерверки. Сегодня 9 Можете мая. Можете посмотреть, кстати, по ссылочке в описании. Я оставлю тогда да, другое обломки, видео, где но... мы погуляли сегодня по Самаре. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем до новых встреч. Пока-пока.